приветствую вас дорогие друзья на связи Лариса Архипенко интернет проект Фоберликлаб сегодня я остановлюсь более подробно как настроить рассылку в директ сообщения со своего аккаунта или со своих аккаунтов инстаграм в приложении промофлоу Итак, мы заходим в свой аккаунт и выбираем вот здесь внизу есть такой разделчик рассылки заходим сюда и мы видим, что можно... Вот видите, вот я сейчас отменила, да? Вот. У меня ну, просто программа, то есть аккаунт в работе, поэтому есть неотправлено сообщение. Очистить очередь, я отменяю отмены. Я просто вам хочу показать, что вот они здесь нажимаются. Вот. То есть сообщение новому подписчику идет вот здесь. Сейчас немножко у меня будет тут, как бы время займет, да, получение опять списка подписчиков. Ну, я думаю, это быстренько все сейчас. Программа посчитает, сколько нужно из списка людям отправить. Да? И есть еще сообщения при взаимной подписке. То есть мы отправляем каждому новому подписчику да, и сообщения при взаимной подписке. То есть это то, что позволяет программа Promoflow Для того, чтобы отправить какие-то сообщения, предложения да, свои, нужно иметь шаблоны сообщения. Шаблоны на сообщения настраиваются и вообще находятся вот где три точечки вверху. Справа мы заходим сюда и видим шаблоны. Даже, кстати, есть помощь, помощь по составлению шаблонов. И вот открылись наши шаблоны. В данном случае мои шаблоны. То есть, это у меня несколько шаблонов. Раз, два, три, четыре, пять шаблонов. Ну, я рекомендую вам сделать как минимум три шаблона. Ну, например, я захожу сюда, да? Вот, мой шаблон, я открываю «Редактировать», просто я назвала его «Предложение 2», это нигде не, как бы не высвечивается, да, просто название, это для меня. То есть, идет вот этот шаблон. Вот здесь я пишу, здравствуйте, меня зовут Лариса Архипенко и так далее, то есть, я делаю предложение. То есть, предложение я делаю и на бизнес, и я делаю как дисконтным покупателям. И рандомно программа уже отправляет то такой шаблон, то такой. Значит, здесь я крайне рекомендую вам все-таки сделать синонимы. Вот видите, например, у меня есть «Меня зовут Лариса», да, в скобках Лариса Архипенко, это синоним. То есть, мало того, что шаблоны разные, еще программа меняет, подставляет синонимы. И получается у нас а, очень много, как бы, уже вариантов, да, сообщений. Ну вот, например, а, синонимы, как мы можем... Ага, Сейчас я отвечу. Да, окей. Да, значит, здесь, например, можно что здесь добавить. Вот вот у меня идет, например, буду рада, если моя страничка будет для вас интересная. Вот где моя страничка, то есть я ставлю курсор, нажимаю синонимы. Здесь пишу, там у меня была моя страничка, пишу мой профиль. Просто как вариант, вы что-то свое там напишите. Обязательно ставлю плюсик. Если я плюсик не поставлю, не добавится. И галочку «Синонимы». Вот видите, появился мой профиль. Будет для вас интересный. Ну, тут немножко подержи не те, да? Ну, допустим, добавим синонимы интерес, «Интересный». Если профиль, он интересный. Интересный. Так? Плюс и синоним. Так. Теперь. Кстати, можно прикрепить даже публикацию. Вот сюда, кстати, можно прикрепить даже вашу ссылку. Например, вы можете отправить свою ссылку на лендинг, который вам дает в подарок интернет-проект Club. То есть у нас есть лендинг на 25 баллов, прекрасный лендинг Фабрилик регистрация и лендинг те уже лидеры, которые делают 50 баллов, там уже идет лендинг на бизнес афабриликлаб.рф то есть, вы сюда можете прямо свою реферальную ссылку, которая у вас находится в вашем личном кабинете на платформе Век Роста, прикрепить, значит взять оттуда ссылку и прикрепить ее сюда. И можно нажать галочку «Добавить ко всем вариантам шаблона». То есть, здесь все понятно, да? Так, как еще можно разнообразить шаблоны? Например, поставить вот где-то... Вот где-то, например, вот здесь, да, поставить, например, так, значит, нажимаем синонимы, да. Так, синонимы. И ставлю я, например, вот такой, да, к примеру. Ну, как вариант, просто вот такой, да, земной шар. Так, следующий я добавляю. Так, сейчас секунду. Например, добавляю я вот такой земной шар. Здесь, например, я добавляю вот такой карту, да, такую. И добавляю, например, я вот такую пачку денег, да, долларов. И применяю галочку. То есть, посмотрите, у меня уже идет количество вариантов сообщений от одного из этих сообщений. То есть, я добавила только вот эти значки. У меня уже в этом шаблоне, то есть идут уже вместо вот этого одного шаблона уже идут 4. Это не считая тех шаблонов, которые у меня есть другие. Есть то же самое, например. Я могу вначале добавить. Здравствуйте. Например, добавлю. Ну, просто как приветствие вот такое сердечко. Так, так шаблон надо поставить. Синонимы, вернее, да? Это же мы ставим в шаблонах. Так, вот сюда. Здравствуйте. Так, сердечко. Так, что мы можем добавить? Здравствуйте, солнышко. Так, здравствуйте. Так, ну, чтобы это было. Ну, пусть это будет вот такой вот треугольник, да? Применяю галочку. Так, это у нас идут шаблоны. Вот это сердечко, которая не в шаблонах, я убираю. Так. То есть вот... Так, сейчас секунду я выйду. У меня уже, посмотрите, появилось количество вариантов сообщений, 12 уже, только из-за того, что я добавила вот эти вот значки, да? То есть это бесконечно, то есть тут можно что-то придумывать, добавлять. Ну, Прошу внимание обратить на то, что если вы будете очень много каких-то таких совсем уже слащавых значков ставить, да, каких-то солнышков, там сильно там разбавлять текст этим, то есть люди это читать не будут. То есть вот такие, ну вот хотя бы, ну, совершенно нейтральные, то есть в начале приветствия и в конце там. То есть это будет какой-то один из этих значков, то есть один здесь, например, да, и один здесь. То есть это не будет выглядеть слишком так как-то, ну по-детски. Ну То есть вы поняли, о чем я говорю, да? То есть если вы делаете серьезное предложение на бизнес там, или вы приглашаете в компанию на подарок, да, как человека, который просто покупает с дисконтом, все равно это должно быть как-то, ну, более-менее выдержано. Вот, ну, таким вот образом, то есть вы это все применяете. То есть вот мне выходит предупреждение, но это всегда выходит, даже если вы составляете идеальный текст, что использование текста без синонимов может вызвать бан аккаунта за спам. Так, ну и все, я сохраняю. Вот таким образом мы э, делаем шаблоны. То есть шаблонов должно вот здесь вот у вас быть. Вы называете своими именами каждый шаблон. Имя этого шаблона нигде не высвечивается. Хотя бы три шаблона. И уже в каждом шаблоне вы делаете уже корректировки, чтобы один шаблон у вас воспринимался там, допустим, как 6 шаблонов или как 12. Но ну, это, я думаю, что понятно. Вот, и то есть вот таким образом у вас э, э, вот такие вот идут сообщения каждому новому подписчику и... Э, Сообщения при взаимной подписке. То есть эти сообщения уходят в директ с теми аккаунтами, в тех аккаунтах, с которыми вы коммуникацию производите. Я надеюсь, что видео было полезно. Желаю всем больших структур, больших объемов продаж. Всем хорошего дня!